So I'm pleased to welcome you in our university. Я рад приветствовать вас в университете. Вы впервые в Казани. Каковы ваши впечатления от города и Казанского университета? First, the... uh, в первую очередь я хочу поблагодарить всех представителей университета за приглашение Мадридского университета сюда. Если and говорить о вашем городе, то здесь я впервые, но в России уже шестой раз. Okay. Uh, Начну с вопросов о России. Сегодня официально исполнилось 25 лет рыночной экономики нашей страны. Как вы оцениваете становление и развитие рыночной экономики в России за такой относительно короткий срок времени? И второй вопрос: Мадридская биржа, которая активно сотрудничает с нашим институтом, насколько мне известно, одна из крупнейших среди региональных и была основана еще в 19 веке. Как проходило ее развитие? Um, well, first, to to answer uh, your question, I need to precise you that uh, my views do not reflect necessarily the view of my institution, but obviously as a, as a faculty, uh, I can. Uh, в первую очередь, прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу сказать, что мое мнение в данном интервью не отражает мнение моего университета, но я могу говорить от имени своего факультета. Рассматр... Рассматривайте его как независимое. Что касается первой части вашего вопроса, российская экономика пострадала от экономических потрясений в 90-х годах, и та ситуация два года назад с валютой тоже была достаточно серьезна. Сейчас кажется, что экономика более-менее восстанавливается, страна находится на пути восстановления, много вещей должно быть под контролем, поэтому, потому что доверие немного пошатнулось. И касательно другой части вашего вопроса о фондовом рынке, Мадридская биржа прошла тяжелый путь развития, достаточно много кризисных моментов, например, недавний 2007 год, когда основной индекс упал в два раза. Несмотря на это, экономика Испании не подверглась кризисной составляющей, у нас достаточно много сильных компаний, которые выросли прилично. Uh, you may know that uh, the evolution of the IBEX 35, of the major 65 uh, uh, companies in the stock exchange, it has been uh, harshly uh, attacked since uh, 2007, because uh, the value of the, uh, of the IBEX 35 has been divided by two. Nevertheless, Spain is the country that grows uh, more at this point, And what is more interesting, even, is that on top of the big, on um, the blue chip, you've got always more SMEs that are eager to provide some uh, shoot of growth, as they would say from a uh, system. Может ли Россия financial конкурировать market? на глобальных рынках I mean, капитала? Uh, Наш сегодняшний рынок капитала прошел только 20 лет развития. Что для этого нужно с точки зрения развития финансовых рынков на сегодняшний день? Я думаю, три элемента как минимум здесь необходимы. Прозрачность с точки зрения безопасности для инвесторов, диверсификация российской экономики, экономики, голубые фишки, все еще сильно зависимо от сырьевого сектора. Я думаю, что дальнейший рост должен обязательно подразумевать создание компаний вне сырьевого сектора. Это, по мне, должно стать основой для управления. Имеем ли мы условия для того, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность в нашем обществе? Думаю, что да, сейчас все к этому идет, что очень важно это, это давать постоянные сигналы и показывать, что уровень прозрачности растет. Стать страной, где есть абсолютная прозрачность, это не однодневный процесс, это потребует некоторого времени, и рынки в дальнейшем будут оценивать эти усилия that efforts have been brought up at this point. Mm -hmm. Thank you. В течение этого года инвесторы были подвержены влиянию or, uh, так называемых uh, малопредсказуемых uh, глобальных событий. Uh, Это, uh, например, выход Великобритании uh, из ЕС uh, и также uh, недавно прошедшие uh, выборы uh, в США, uh, ознаменовавшие uh, победу uh, Трампа. Uh, и что, что наиболее важно, многие эксперты предсказывали шторм на мировых финансовых площадках в случае реализации событий именно в таком плане. Вот если оценивать влияние на глобальные рынки таких событий, то каково оно с вашей точки зрения? didn't uh, see such changes in the financial markets. What's uh, from your point of view impact of the global events uh, on the geopolitical events to the financial markets in the world? Uh, let me uh, start first with one issue a, a global statement. Mm -hmm. uh, I would say that when you look at the period 2003-2013 it was pretty uh, easy for investors to forecast evolution be it going up or down from 2013 as uh, the chief economist of uh, Morgan Stanley Позвольте мне начать с некоторого факта, если мы посмотрим на период 2003-2013 годов, то в это время это было очень легко для инвесторов прогнозировать развитие событий и движение рынков, можно было легко сказать пойдут они наверх или вниз. С 2013 года, согласно словам главного экономиста Морган Стэнли, мы вступили в декаду неопределенности, и стало очень трудно предсказать для инвесторов, что случится. Мы можем видеть, что многие люди считали невозможным процесс Брексита, что он действительно произойдет. Было трудно предсказать, что Трамп выиграет. В действительности Хиллари набрала большее количество голосов, но в силу сложности выбранного процесса этого недостаточно. То есть можно сказать, что мы видим проявление необычных процессов в целом. Это первое. Второе касательно Брексита. Да, девальвация фунта по отношению к доллару и евро была сильной, но это было основано на ожиданиях, будущих ожиданиях, и это не является полностью рациональным процессом на данном этапе. Процесс не основан на каких-то фактах. Мы должны подождать до марта, чтобы узнать больше, собирается ли Тереза Мэй запускать этот процесс. Далее мы должны учитывать, что большая часть европейских стран с интересом наблюдает за этим процессом. Если они увидят, что Великобритания войдет в фазу кризиса, Каталония в Испании не захочет стать независимыми. Кризис остановит их желание быть независимыми. То же самое касается Северной Италии. Далее о Трампе. А здесь более сложная ситуация. С... Было очень сложно предугадать, кто выиграет до самого конца. Но если говорить о расстановке сил в мировой экономики после выборов, то здесь большую роль будет играть два центра. Это Америка и Европа, так как Китай в последнее время наблюдается... Спад экономика и, соответственно, спад спроса постепенно от, отдает свои позиции именно мировой экономике. Учитывая сложность соглашения между Канадой и Европой, можно легко предугадать, что будут трудности и в управлении этих отношений ввиду высокой стоимости. Соответственно, можно предположить, что в развитии коммерческих отношений мы увидим поляризацию с одной стороны Америка, с другой Европа, неопределенность, таким образом, главная проблема компаний, им сложно определить будущую эффективность инвестиций. Uh, in uh, uh, so you got two areas where you have may have uh, domestic demand. you've got U.S. and Europe. Taking into consideration the difficulty to to sign the, uh, the agreement, the free trade agreement between Canada and Europe, it's easy to forecast that they will not manage to have an agreement, uh, or it would be extremely costly. It's so difficult, so it means that U.S. will go on one side, Europe will go on the other side, and. Uh, major commercial war will be uh, up, I guess. So uncertainties and major problem for companies to figure out where they will be, in, will be uh, investing with success. Mm -hmm. Thank you. And if you're talking about that Donald Trump, uh, new president of USA, если возвращаться к вопросу о непредсказуемых событиях, Дональд Трамп новый президент США. Это уже свершившееся событие с точки зрения его предвыборных планов. Как может сказаться его политика на мировой обстановке и на финансовых рынках? Могут ли запуститься процессы реглобализации мировой экономики? the new President of the United States. You know, it's really difficult to know what's going to happen with its candidature for a, a couple of reasons. Uh, one. Вы знаете, это очень трудно предугадать, что может случиться в будущем. И есть несколько причин для этого. Первое, мы не знаем, что будет из себя представлять администрация нового президента. Мы узнаем это только в январе. Вообще очень много неопределенности в этом вопросе. Я предпочитаю не угадать на этот счет, потому что столько разных мнений, разных позиций, особенно в СМИ. Я просто не хочу добавлять еще больше шумихи в этот вопрос. Далее я хотел бы поговорить о монетарной политике центральных банков. А какова эффективность мер монетарного характера для стимулирования глобального роста? С 2008 года ведущие центральные банки развитых стран вливали в мировую экономику огромное количество денег. I mean, uh, monetary supply was very increased, but we didn't see any uh, changes in the world GDP growth. Uh, here, I will answer you by quoting a uh, uh, McKinsey uh, report. Я отвечу вам, цитирую отчет Маккинзи октября 2015 года. Сейчас мы можем войти в новую фазу рецессии, неопределенности, и можно предположить, что дефляционный период будет длиться около 10 лет. Это большой вопрос, потому что это затрудняет финансирование инвестиционных проектов. Сейчас в условиях крайне низких и даже отрицательных процентных ставок в развитых странах, какие действия необходимы глобальной экономике для ее устойчивого роста? Может быть теперь это мера бюджетного стимулирования? Not not да, здесь мы имеем несколько сценариев. Первое, готовы ли мы продолжать ту политику, которой сейчас следуют финансовые власти США и ЕС. Если да, то очевидно, что некоторые инвестиционные процессы в специальных группах могут обеспечить хорошую отдачу. А повышение налогов будет иметь разрушительные последствия для малых и средних предприятий. Мы нарушим баланс между сферой производства и финансовым сектором. И не думаю, что мы получим некие улучшения в следующие годы. В основном, я не думаю, что политики стремятся обеспечить правильное решение для налогоплательщиков. Это не вопрос правильного решения, а вопрос подхода к реформам. Пока мало стремления делать правильные реформы. Я процитирую известного экономиста, который сказал, что в настоящее время мы не находимся в правильной последовательности реформ в индустриальных странах, которая подразумевает принятие этих реформ своим обществом. They don't explain it. There's no pedagogy. So we're going to uh, a lack of reforms. So uh, I, it's not that what is the right solution. The problem is nobody is eager to make the right reforms. Mm -hmm. uh, and this is because most of the time, uh, I, w I will quote uh, famous uh, economist who was saying the sequencing of reforms uh, Предыдущий вопрос касался эффективности монетарного стимулирования. Естественно, мне были бы интересны ваши ожидания касательно политики ФРС и возможности ее ужесточения в декабре, а также влияние, которое это решение может оказать на глобальные рынки и рынок России. Здесь главное понять, какие отношения будут между Трампом и Джанет Елен. Честно говоря, учитывая политические симпатии Елен, я не представляю, что может случиться. Чрезвычайно сложно предугадать это. И не только касательно ФРС, но и касательно других институтов. Я читал статью на прошлой неделе в «Нью-Йорк Таймс». Там тоже пытались узнать, что будет происходить, какие отношения будут выстраиваться с новой администрацией президента. Никто не знает. Слишком много вопросов. Будут ли они продолжать мягкую политику, сменят ли они ее в декабре, повысят ли процентную ставку и так далее. Я думаю, нужно иметь несколько сценариев и рассматривать факторы, которые оказывают влияние. Первое – это как будут выстраиваться отношения между Трампом и Елен. Второе, повлияет ли положение дел в Китае на политику Феда? А Третье, ситуация в Индии. Может ли эта страна стать альтернативой вместо Китая для мировой экономики с точки зрения роста? Есть и другие факторы, но первый ⁇ это дилемма между главными игроками. И здесь я смотрю в будущее немного пессимистично. Uh, third issue: uh, What's up concerning India? C ca can it be considered as an alternative uh, playground in terms of growth? Uh, and when you play with this, you can figure it out. But the first point: It will be it's uh, the uh, dilemma between players. What? How will Yellen and Trump interfere? And at this point, I'm not pretty optimistic either. Mm -hmm ok thank you let's move to the oil market i want to ask several Далее я перейду к рынку нефти. За последние два года произошли сильные изменения на этом рынке, и здесь стоит отметить не только факт того, что цены упали в два раза, но и изменение самой структуры нефтяного рынка, балансы спроса и предложения на нем, конкуренцию между сланцевой и обычной нефтью и так далее. Какова ваша оценка этих процессов, и если говорить о будущем, то можно ли назвать текущее положение дел на рынке новой реальностью, либо нас ждут изменения? Does this uh, situation on the oil market, where we see prices about fifty, fifty forty dollars per barrel, per barrel, is a new reality, or we will see the changes on this market in the future? Uh, based on some estimation, uh, shale gas will reach its peak in 2030. So, mm -hmm. I. Если говорить о последних оценках, сланцевая нефть достигнет пика своей добычи в 2030 году. Если мы не увидим каких-либо дополнительных факторов, влияющих на нефтяной рынок, то можно предположить, что будет консервативный медленный рост цен на нефть марки Brent. Но максимум, чего он может достигнуть, это уровень в 60-65 долларов. С точки зрения игроков на этом рынке, ОПЕК будет усиливать регулирование рынка, потому что этот процесс зависит на способности новых технологий мировых компаний, как Google, Apple, произвести массовый продукт электро- и беспилотных автомобилей. В этой связи, если эти разрушительные технологии действительно выйдут на массовый рынок, мы можем увидеть большие структурные изменения рынка. Отраж... Окажет ли это влияние на мир? Нет. Изначально это повлияет только на индустриальные страны processes in terms of uh, generating cars happen, well, this may provoke some major change. Mm -hmm. Now mm -hmm. will this change affect the world? No, it will affect only initially the uh, industrialized countries, I guess. Mm -hmm. And uh, I think there's such a need for cars powered by uh, full-size energy that it doesn't, it's, it's not going to change uh, at this point in emerging countries. Mm -hmm. Okay, and, uh, uh, мы практически подходим к завершению календарного года, он был очень тяжелым, мы видели влияние геополитических процессов на экономику, высокую волатильность, неопределенность. А что вы можете сказать о 2016 году? Какие тренды сейчас преобладают и действительно ли мир находится на пути поиска той модели, которая ускорит его развитие и увеличит стабильность? Что вы ожидаете в 2017 году? What Я думаю, что 2016 год запомнится как год, где политика и граждане могут буквально провоцировать глобальные процессы, которые также сказываются и на финансовых рынках. Я думаю, что Brexit и избрание Трампа — это первые сигналы изменения в мировом балансе. В 2017 году мы будем видеть продолжение этих историй, к которым к тому же прибавятся и такие события, как выборы во Франции, Германии, проблемы в сфере госуправления в Испании. Таким образом, все это будет влиять на инвестиции в том смысле, что люди будут находиться вне определенности, и инвесторы будут пережидать этот период. Для меня 2017 год будет годом переходного периода. We don't know what's going to happen. Well, well just to refer, in, um, in France, there will be the election in May. Uh, in uh, nobody knows what, what will happen. Um, I wouldn't be afraid that there will be a major turmoil again. In uh, Germany, Merkel is not so powerful. In Spain, it's been for one year without government. The uh, coalition is extremely weak, and uh, so this will affect investment in the sense that people Спасибо за ваши ответы. Спасибо вам за ваши вопросы.